Знаете, почему отменили рабство, равно как и крепостное право? Потому что рабов, как и крепостных, в той или иной степени необходимо было содержать. Необходимо было предоставить им жилье, необходимо было следить за их здоровьем. Ну, кому в принципе нужен мертвый раб или крепостной? Нужно было решать вопросы с беглецами, потому что крепостные и рабы, они так или иначе периодически убегали. В общем, был целый список проблем которые ложились непосредственно на хозяина. И вот в тот момент, когда вот эти хозяева доперли до решения данной проблемы, они объявили о том, что якобы отменяют рабство. Ну, а у нас, соответственно, крепостное право. Что это поменяло? А это поменяло кардинально все. Рабы, получая мизерную зарплату, ведь они сразу, как только получили свободу, походили, побродили и вернулись назад к хозяину. Они ничего не умели делать, они не знали, как им жить на свободе. Так или иначе, они вернулись назад. Но теперь на новых условиях они должны были пахать, они получали крохотную зарплату, за которую сами должны были позаботиться о жилье, о питании, об одежде, о здоровье и о своем потомстве. Понимаете? Это исключительно восхитительное решение. Отменить рабство, равно как и крепостное право. Ну, вы же поняли, что это лишь слова. Они в итоге как были хозяевами, так ими и остались. Ну, а вы можете дальше хлопать в ладоши. У меня все.